Всем hello, мои френдс, с вами снова Vegas Шоу. Сегодня продолжаем проходить легендарнейшую игру против фашистов под названием Retour to Castle Wolfenstein. Да, как-то с самого начала выпуск не задался, я перепутал кнопки присиди и стрельбы. Ну, точнее, я на контру нафиг нажал, у меня, оказывается, ГГ выстрелил. Да. Внимание бывает. всему персоналу, испытания ракеты ВИ-2 начнутся через пять, четыре, четыре три, три, два, один. один, полетели. Покорять космос нафиг. Нет, фашисты обважались. Отвечаю я за него, я за Ганса, он отлично подош... отошел оператором телеметри... <соединяющие> от отошел оскор... так я слышу что кто-то идет но где сейчас вроде фашист придет проверить что там с гансом что где где откуда откуда идут <соединяющие> блин перегрев а -а -а! Меня этот перегрев уже задрал эти чертовые испытания. Почему просто не запустить ее? О, это голос Шепарда, да? Из Modern Warfare 2. Не Нееет. Не это твои проблемы, чувак. Эх, Стелс тут прикольный, пока враги не начинают стрелять в тебя, то они получается тебя не видят, и можно. Раз спокойненько убить их по Стелсу. Так самое главная локация тут интересно изучать. Сейчас мы еще вернемся назад, обратно посмотрим, что у нас там осталось. Поэтому вот так вот. Ой, друзья, тяжелый у меня сегодня день был. У меня 25 апреля нафиг со смены вернулся. Ну поспал, я лег в 10 часов 30 минут. Помылся, лег спать, проснулся в 4 часа, когда мне надо видос выкладывать. Я в компе вообще не сидел. Я сел сразу, ой, лег, сразу уснул. А тут, оказывается, мне, на... мне надо еще было видео выставить по Half-Life. пятую серию. И она вышла чуть попозже. Из-за из того, что я забыл выставить. Ну, короче, простите, что видос чуть позже вышел. Обычно они у меня в 4 часа выходят. Тут вот так вот получилось. Ну ладно, ничего страшного. Просто уста очень. Внимание! Завершить проверку люков! Я завершу. За вас все сделаю. Причем трупов будет много. Ой, вон там стоят. Надеюсь, у меня больше никаких багов не произойдет, там критичных. Ходит такой, ходит, бродит. <музык> эй, эй, Барабей! Не гоняй, голубей! Внимание оператору пусковой шахты Проверить все системы О, это же отправить можно Давайте отправим, что Ну, поехали Вот так вот будем кататься Ну, а что, я же устал у нас мини, Поэтому вот буду вот кататься И это Хе -хе. Кайфовать Помню, как В World at War на танке катались Да, было классно Тебе кажется? Вам кажется? Блин, неужели они спа, спалили? Нужно локацию исследовать. Интересно, они как эту лампочку установили, если электричества нет в э пещере? Они как-то провод через камень так провели? Дробили камни, а потом заделывали все? Я что-то не пойму. Ладно, много вопросов, мало ответов. Я расскажу, почему... Смена вообще тяжелая бывает на меня начальник наш орал, начальник охраны вообще. Это капец был, Внимание! но если честно, мне было запуска. не страшно. Доложите готовности. Запуск ракеты через две минуты. Вот она, вагонеточка приехала. Ой, через две минуты? Это надо, блин, это уже по спидрану нафиг. Давай, спидран! Спидран по Вольфенштейну, поехали! Ну! Давай, поднимайся нафиг! Чуть позже тогда расскажу. Я помню, две минуты нафиг, но причем таймера у нас нету. Но на самом деле эти две минуты идут. Если я просру, то... Начинай сначала. Ну? Провести весь день. Здрасте! Через так, ты сдохнешь. Те, кто будут... Воевать против меня, те сдохнут. Как? Как? что делать? что делать? что делать? Ой, он взорвался. Вот этого оставим в живых, чё, раз он такой добренький и беззащитненький. Я помню, на лестнице ты застрял, короче. И пришлось переигрывать этот, эту миссию. Открывайте! Открывайте! Эй, не мешайтесь, пожалуйста. Вот так вот. Врагов убьем, не пощадим. Блять, серьезно? Он не хотел с нами воевать. Так, смотрите, он не против нас, поэтому одну... оставлю. Ой, бабах, бабах, бабах, бабах, бабах. Тебя оставлю. Всем техникам на станцию. Нет, не надо на станцию. Внимание, О. Внимание, безопасности принять так. Служба безопасности. Я служба внутреннего режима, поэтому я в нее не вхожу. Мой папа позвонил мне. И еще сейчас обновление телефона требуется. Представляете, как как они везуха. Так, смотрите, эти уч... это, короче, ученые. Этот был причем с МП-40, когда я его случайно убил. Они, короче, нам ничего не сделают. Они тут трусят, убегают. Хотя вот уходят с вытянутым... с вытянутой рукой, будто представляют, что у них пистолет. Эх, вернулись в детство нафиг. Взяли бы палочки в руки, что ли. Я? Знаете, что? Э, это... Э, пока... Помню, игру проходил. Я по лестнице поднимался и застрял нафиг на лестнице. Сдвинуться не мог. Конечно, бак у меня был критичный. Так. Снайперов мы не любим. Никто их не любит. Только если мы сами не снайпера. Ведь верно? Эта ракета бабахнулась, у нас тут остались руины, как. как. как на Донбассе нафиг. Ну ладно. Плохой пример, если честно. Оп оп, распрыжка. Это же Quake. Ой. It's touch 3, поэтому у нас распрыжка тут есть. И это круто. Мне надо будет аккуратно со всякими там учеными, они. А не... Да ё... сложно-то как. Молчи, давай, умирай! Еще понабежали уроды. Да Иди в жопу просто! Фашист! Вон где он спрятался? Блин! О! Ну ладно, короче, ничего страшного нету. Только 18 хп всего осталось. И музыка как-то сразу прекратилась. Да сразу затихло все. Короче, дело было так. У нас, короче, надо сейчас все грузовики, у которых нету э, пропуска, чтобы они заезжали на завод э, от, э, это Приказывать э, им заезжать на грузовую стоянку. Недавно. Типа, она и до этого была, но там наемная охрана была. А, а сейчас и нас, наш. Нашу обычную охрану туда ставят. И вот... И чё? Ой, мост взорвали. Ну и пофиг. Я все равно смогу пройти. И нас обычную охрану туда начали с... ставить. Бава. Да хватит землетрясений никаких. Я не в квейк играю нафиг. Если кто-то понимает, о чем я. О, кстати, ой, тут, тут что-то есть, но кнопок никаких не вижу, и там причем есть, э, не, порой не поймешь, какие машины заводские, у которых есть пропуск, а, а каких нету. Ну и короче, мы начали пропускать обычные КамАЗы, думали, что у, у них это, э, пропуск есть. И там генеральный директор завода проезжает и видит такую картину, что у доски почета стоят машины нафиг. А, типа, нельзя этого допускать. Э, потому что у этих вот грузовиков не было нафиг пропуска. И они начали разворачиваться там, типа, генеральному директору это не понравилось. Он настучал в караульное помещение, что вот чё... чё... О! А чё... А, а, а, а... а чё... Враги тут прячутся, какого хера? Мне же надо вперед туда идти. Я тут просто это, записку еще, вон. Совсем забыл, вот, типа. Я конечно все это показывал, вы хотите на паузу читайте, кто не хочет этого не делайте, потому что сюжета тут маловато, конечно. Но сюжетная игра как, как Half-Life, но все равно, как бы. Оу, не спрячешься. Потом мне начальница караула такая настучала, сказала Игорь, вы чё там делаете, стоите, э, э, это, балду пинаете, типа Вы должны их останавливать, всех спрашивать пропуск там и все такое Ну я, короче ответил, что не знал этого Ну и все. Потом нафиг и оборачиваюсь, посмотреть сколько у нас машин стоит на нашей парковке грузовой и продолжение в следующей серии рассказа, так что ждите в четвертой части Вульфенштейна. Ладно, шучу, <с> в это я расскажу нафиг. Зачем откладывать? Просто следующий уровень начался. Вентиляция, вот вроде мы выпали с вентиляция, а тут сверху... Сверху потолок. Не знаю, как, как видно на видео, но у меня прям потолок, потолок виден. И, короче, я оборачиваюсь и слышу, ну, начальник кричит мою фамилию, говорить какая не буду, вам это не надо знать. Ну, допустим, вот, Суворов, ты чё, блядь, делаешь? Он такой кричит с матами, я оборачиваюсь, это начальник наш. И сзади еще заместитель начальника стоит. Он такой, вы какого хуя этих пропускаете. Это... И они стоят на доске почета, он орет на меня и на это, наемного охранника. Типа говор... мы говорим, что думали, у этих вот есть пропуск на завод такие, Нету! Останавливайте всех вообще! Хоть под колеса бросайтесь, но главное, чтобы они на доске почета не. парковались. Короче, начальник на меня, Наров, впервые в жизни. Вот честно признаться, мне было пофиг на его ор Потому что на меня много в детстве орали И я уже к этому иммунитет имею Ничего мне не, ничего мне не страшно Никакие оры там На меня кто кто только не орал Блин, зря я сюда упал, если тут некуда А, или вон что Это что Сюда можно было тайнички каким-нибудь спрятать. Ай, вот у нас... Я уже думал, перезагружаться надо. Так. И что еще хотел рассказать? Смена не только поэтому получилась. Вот потом вот уже э, пошел на новый пост, на котором я ни разу не был. Там грузовые погрузки тоже велись. И... Ночные они причем были. Я поспал всего 20 минут на работе. Ну, нам на работе разрешают это, по покемарить там опера оперативной группе, когда ты на обходы не идешь на постах. И, короче, вот, ну, полная жопа, что могу сказать, не отдохнул толком. Вот поэтому я так поздно проснулся, а вы теперь знаете причину. О, это рай, рай, рай, рай. Никто никуда не убежит. Еще идите. Ч встали нафиг? О, ухи? Вы бы умерли эпично с пулемета. Вон, бежит, давайте этого убьем. Как раз. Ой, потом под остаток дня, под конец уже. Снова на эту. На грузовой парковке хранял. Ну, точнее, на, те... на парковке завода управления, если еще. Если парковка занята была. Грузовая грузовики отправляли на другую парковку. Где я стоял. Возле завода управления. И там такие зна знаете борзы борзы водители обитают. Никто. Я просто вставал нафиг на дорогу. Преграждал путем. Типа говорил. Ставьте туда. Мне пофиг на ваши проблемы. Типа. Я выполняю приказ. И они рали на меня. Материли. Да. Всякие люди есть. Ну, блин, какого, какого, как, я не понимаю, в чем сложность переставить машину, поставить машину на нужную стоянку, чтобы на меня начальники не орали, они будто хотят, чтобы э, охрана э, была э, просто никем абсолютно, не слушаются нафиг нас. Водители, грузовиков, камазов этих, я говорю борзы водители. Еще надо было следить, чтобы обычной машины не парковались. Там таксишки, которые забирают людей с, с работы, там. И прочее. Ой, короче, я рад, что я дома нахожусь. Отдохну как следует. Ой, господи, Иисусе! О, господи. Да, блять! Блить, да, это новый мат. Блить, от Вегаса. Вместо я у нас и. так это это же сломать можно вот так вот теперь можно спокойно пройти через окно Че, нападайте блин я кажется я, у меня срабатывает скрипт когда я остановлюсь за пулемет и сразу ваге, в враги откуда-то выбегают Эх, нету вообще я говорю о всяком морозном моей игре о моей жизни о моей работе там Поэтому никакой там купленов, э, купленов вообще чушь говорит В своих видосах Он там ничего Не упоминает Там Сравниваю игру с другими играми Постоянно Поэтому я уникальный по сути Лицеплейщик Такой живой можно сказать все, все, О всяком разном говорю Вот так вот вот я говорю, это, кстати, игра напомнит вам о Wolfenstein. ой, о Коннере, о Саутах. Вообще, игры похожи во многом. Локациями своими, тут будут схожие миссии, допустим. Тоже вы потом увидите. Я рад, что Ваванчик с помощью меня захотел играть в Вольфенштейн. Ой, знаете, как мне приятно, когда мои зрители начинают играть в те же игры, которые я там прошел на канале, там, допустим. Вообще приятное ощущение. Один не Про э, чего стоит. Он-то в основном проходит те игры, которые я проходил на канале. Я тебе благодарен безумно, Лойни. Тоже интересно посмотреть, как ты игры проходишь на максимальном уровне сложности. И вот. Че, куда идти? В рус Александр там Стрей проходил, допустим. Тоже от меня узнал эту игру. Ну, захотел пройти ее. Так, ну ладно Какой глупый немец Не слышу, что тут Мы спустились Тун, тун, тун А музыка-то какая классная Мне очень нравится Знаете Тут в игре часто у нас будут Отбирать оружие с новыми подглавами Поэтому, блин, мы вроде собираем пушки Потом раз и у нас их нету. Жрачку сожжем. Ой, копченая колбаска с, с хлебушком. Ммм, белым, да. Картошечка. Жареная. Курочки бедра. М -м -м. Кайф, кайфарик. Я, кстати, ел только, когда вернулся. Я закончу выпуск и по пожру потом. Пой пойду. О, мы отсюда вышли. Я говорю, локации вроде большие, но как ты начинаешь их изучать, ходить... И все сразу становится понятно Где ты был, где ты не был Золотой слиток заберем Еще один Почему бы нет? Они же все равно мертвым, мертвым немцам не нужны Фитьха А что делать? Туда надо Не заблудиться бы только Оп, тут заперто. Идем сюда. А, просто длинная антенна. Надо, по-моему, взорвать вот эту вот... Ерундушку. Я помню, тупил тут, потом... Я очень мало лез в интернет. Так. Ну, давайте. Думаю, одной гранаты достаточно. Нет, недостаточно. Надо тогда... Оп, таймер, 5 секунд всего. Я в Anime Front похожее видео. Вы же помните, что можно таймеры устанавливать на нашу взрывчатку. Мелочь приятно все равно, то, что игра хоть как-то выделилась. И вот как вы видите, вот мы узнали, что и тут таймеры на взрывчатку можно устанавливать. Я совсем этого вообще не знал. Впервые узнал. Просто задерживаешь бросок, и у тебя получается вот такой прикольчик. Ой, я не знаю, как, понравится ли вам пятая серия по Half-Life Source. Там, конечно, испанский стыд был. Я там поврезал всякое, все мои смерти, там еще какие-нибудь проблемки, которые были. Вот еще один уровень прошли. Блин, а быстрыми мы темпами игру проходим? Миссии не такие длинные. Ну, Ой, уже до этой миссии дошли. Я, я думал, она позже будет. Он у нас, смотрите, миссия, которая а, прям а, в духе Медовов Конор, если что. Так... Ой, как громко, как в реальном аэропорту, если что, я скажу, когда самолеты взлетают капец как громко. Давай, прицелься. Ой. Нет. С -с -с он сейчас увидит, что там труп лежит. А, а, а, а, а у меня снайпа окончилась. Капец. Вот в чем дело. И что, никто не слышит, что я со снайпы обычно стреляю, у которой нет глушителя? А, услышали. Что-то F9 не сразу еще сработало. Вон, Вон пошло говно по трубам. Я имею в виду про фашистов. Давайте, высаживайтесь. Идите. Выходите. Оп, бежит. Оп. Сдох. Первый. Второй. Инкубатор э -э, трупов, короче. Тут нам надо украсть тот самый экспериментальный самолетик. На этой миссии. Помню, классная миссия. Она большая, посмотрите, можно туда пропрыгать, можно сюда пропрыгать. Вы капец смотрите, какие огромные у нас локации. В Медов в том же самом, они были не такие огромные. Допустим. Ну как бы аккуратненько спуститься-то? Ну посюда тогда спустимся, что Хотя тут у нас есть вышка, давайте ее захватим с вами, как в типичном Фар Крае. Самое прикольное, что у нас сигнализацию никто не включил. Фашист, что первым делом, когда видит, вот, первым делом видит, когда там фашист, охранник, там, допустим, вояка любой, труп, он сообщает об этом э, по, по рации, там, по, ну, по радио, там, по телефону, блин. И, что говорит, что тут обнаружен труп, что делать, включать тревогу, и зачем включать тревогу? Вот не обязательно было, блин, пинать э, стол. Можно было без этого обойтись. Так тебе. Эх, я, знаете, все-таки жалею, что Wolfenstein немного... Вот надо было все-таки Home and Front The Revolution начать проходить. Это вместо Wolfenstein. А Wolfenstein 9 мая выпустить. Проходил бы тогда четыре игры на канале. Представляете? Я понимаю, что Homephone the Revolution бы не прошел за такой короткий свор. Короткий срок. Тем более, там дополнения есть. Три дополнения. По сути, первое, второе за выпуск можно пройти. Третье, оно. Я не помню, как его не про По-моему, тоже за выпуск, за выпуск прошел. Поэтому черт его знает. Оп, труп. Ходили, патрулировали Спихайте. Ой, какой огромный самолетик Да С пулеметами Он явно бомбардировщик, я думаю Ну сюда пойдем, почему бы и нет По-моему, эта дверь потом откроется, если я не ошибаюсь Тут у нас тоже Тихо я подумал, он сбросит бомбу на нас. Так, ладно, нормально все. Можно тревога. Вот че, он просто тупо стоял, пока я их там всех убивал, он тут стоял и нифига не делал, короче. Ну, блин, этот пофигизм противников меня, конечно, удивляет. Вроде искусственный интеллект тут не так уж и плох, но и встречаются иногда грехи всякие. Блин, а прострел, смотрите, сработал, сквозь труп, ой, сквозь второго чего пуля пролетела, и она его ранила, но не убила. Прикольно. Блин, прорывная игра, если что, я скажу. С этими локациями. Причем у нас... А вы забыли, кстати, что у нас тут нежить была? Помните, сражались в предыдущей серии? Это, если что, напоминалка, что мы в Wolfenstein играем, а не в Medal of Honor какую-нибудь. Немножко эта часть, я скажу, отличается от части 2009 года, 2000... Ой, блин, 14 ну, не Ордера и Аутбада, потому что тут пока все так спокойненько. Прям веет духом Medal Honor, я... Слушайте, а, пожалуйста, напишите в комментариях, если вам не сложно, р... вот даты выхода первой части Call of Duty, которая 2003 -го года, потом дату выхода Return to Castle и Medal of Honor первого. Мы, хоть, я хочу просто сравнить, какая игра вышла первее, когда какая последняя, если вам не сложно. Какая, значит, самая первая вышла? Ну явно Медоуф Хоннер Алиета Саут вышла раньше, чем первая Кауда. потому что это Кауда в 2003, а Медоуф Хоннер Алиета Саут в 2002. А вот Ретон Тугаслов Уэльфенштейн она же в 2002, если я не ошибаюсь, не в 2003 года. Мне интересно, медов оф или Вышвара раньше, или... В вульф... Вульфик. И да, если чё, я говорю, я вообще забыл, что... У нас Рус Александр Геймс играл в Янгблат, в это говно. Самую худшую часть это Рус Александр играл. А он не только в современной части играл. Ух, какие косы! Я понимаю, что я на среднем уровне сложности играю, а не поэтому, может, может быть, косячит. Ой, а где звук был? Безвышный выстрел. Откуда вы вообще все наплодились, вас тут не было? Повыбегали оттуда, наверное. Чё, а в Ой, не играл еще в этот Wolfenstein 2. Тоже плохая честь, там такой ужас, конечно. Отрубание башки главному герою. Потом его прицепили к телу. И там способность потом можно было выбрать. Это бред какой-то. Бред сумасшедшего. Такое под веществами даже не придумаешь, а тут, блин, разрабы это реализовали. Блюющий Гитлер. А! А! Чё? а! мне быстро хп снесли. Подождите. Капец! Чуть не под, Чуть не... Б... Где он? Чуть не побахнулся и чуть... Где снайпер? Блин, капец! Вон стоит, гнида! Блющер Гетлер там был, блин... Мне что, надо на это смотреть нахрен. Я и так знаю, что он тот еще козел. Ну, чтоб его еще больше возненавидеть, мне игра... Короче, отвращение только вызвало этим моментом. Я молчу... Ой! О других мерзких моментах, 2 хп. Давайте себе челлендж такой сделаем. Я, конечно, понимаю, что умирать много... Много буду. Ага, попался, который кусался. Да ёпперный. Блин, в ноги бы попасть. Да Ну Давай нафиг Короче, кринжатина в Wolfenstein 2 Но она все же получше, чем Янгбат. Но тоже полное говно Я в это проходить не буду Я еще раз повторю Я пройду только Return Тукасту в Wolfenstein Потом часть 2009 года пройду и Потом the Old Blood Хотя Old Blood вышел позже, чем New Order. Но я ее пойду, потому что по хронологии пойдем. Она это приквел к ордеру И потом уже new order пройду. Но по два раза New order я проходить не буду. Типа выбрать там Лайта или Фергюса. Я пройду одного, выберу кого-нибудь. Ну кого, я выберу. Я сам, если честно, пока даже не знаю. Потом разберемся. Сначала пойдем сюда. Нет, пожалуйста, не стреляйте. Да, как скажешь, бро. Но только жалко, что ты за фашистов работаешь. Понимаешь, чел? Рычаг справа открывает люк. Но механизм неисправен, поэтому его нужно открыть вручную, на башне. Хорошо. Там вы поворотное колесо. Отойди от меня, отойди. Ну, Уйди. Пожалуйста. Отпустите меня! Я сказал все, что знаю! Отпускаю, но не приставай ко мне, а то пулю вуп получишь. Вот так вот. Такие, блин, работают люди. С гранатой, С гранатой вроде бы, да? Стоял. Что-то как-то мы тайники перестали искать. Статистика уровня показывает, что они есть. Просто, блин. Как-то так все мимо меня проходит. Я не каждую локацию прям изучаю. О, -о, О, да. Вот на этом самолете мы улетим с вами в конце уровня, если что. Пришли как ни в чем не бывало. Вот, там сейчас у нас, короче, десант будет. Надо будет его подорвать. Вон. Че вы спускаться? И помните в черный. Блин, ну что-то за меня огорчает эта ситуация. Их Капец, как много. Давай я пушку твою заберу новую. Это просто имба имбовище в этой игре. Видите, как она стреляет? Че, пойдем встречать обидчиков. Они пошли, Высадились все. В чернинг-поинт эти уроды еще могли стрелять. На парашюте На, ну, фашисты Вон они стоят Я вас всех угандошу Потому что мне нужны боеприпасы Может быть я это вырежу, может не буду это вырезать Типа, ну Как я подбираю боеприпасы Это не сильно важный момент для моего видео Да ладно, не, не буду вырезать Короче Всё игра, это, быстро так проходится, если, в, ёп, прыгать, хоп, хоп, прыгаешь, прыгаешь. Это у нас что за оружие? Сейчас, ну, ладно, да, неважно. В этой игре, короче, она имбовая, если в всяких других играх, вот там, в то, в Хонор, допустим, она же вроде была, насколько я помню. Она была не такой, ну, крутой пушкой, но не, ну, не настолько, конечно. Тут... тут она прям незаменимое оружие. Скорострельность, конечно, не такая высокая у нее, но зато зато стреляет хорошо. И это главное. Так, лучше бы ты сидел тихо, а, понимаешь? Ой, эти инструкции. Ну типа, я отойду, но все равно крутиться то будет. Сейчас пойдем обратно. Я помню эти уроды снова. С этими как раз имбовыми пушками будут. Или не будут. А где они? Когда я игру проходил, они тут были, стояли, убивали меня. Помню. А сейчас их что-то нету. Ну ладно, мне же лучше, что. ты делаешь, нафиг? Ой, еще бежит, еще. Слышу. Где? А, пофиг. А, и что В другую сторону идти. Сюда. В локации хорошо, я помню. Ну блин, игру же недавно проходил. Я сначала посмотрю, какие как фашисты по мне начнут стрелять БУФ Он испугался, бедненький Да Ой-ой-ой, подождите Секунду, надо еще тут по раздевалке походить ну, теперь мы думаем, можно заканчивать выпуск. А, не выпуск, а уровень. Мы еще одну серию пройдем. Ну, уровень пройдем один. Как громко, наверное, да, на видео. Напишите, как меня слышно. Как будто реально они это... Да. На каком-нибудь аэропорту или аэродроме снимали все это. Войдите. Надо было сказать, кто там, он такой, Почтален Печкин. Ладно, заезженная, конечно. Да, Джек? Молодскович приземлился с Кобры на Мальте 6 часов назад. Ммм, mm, целым не вредим, надеюсь? Да, сэр. ученые аэронавты уже направлены на Мальту. Отлично. Я прочитал твой доклад, Джек. Скажи мне, что ты думаешь об этой операции воскрешения, которая так волнует немцев? Ну, это уже второй раз, когда всплывает это имя. Сначала на раскопках, а теперь на ракетной базе. Определенно, есть связь между головой смерти и паранормальной группой. Голова смерти это тот самый череп. Боюсь, что нет, сэр. Нам нужно. Высый хрен. Информации. И что ты предлагаешь? Мы идем к источнику, и так мы доберемся до головы смерти. Мы повернем его на его же территории. Насколько я понимаю, ты говоришь о секретном оружейном комплексе около Куглешта. Именно. М -м, интересное предложение, знаешь? Мы давно пытаемся проникнуть в этот комплекс, пока без результата. А я проникнул. Я знаю об этом, сэр. И ты также знаешь, что Кугельштадт подвергался массированным бомбардировкам союзников в последние 48 часов. Да, сэр. Откровенно говоря, я рассчитывал, что это отвлечет нацистов и поможет нам. Но ты, вероятно, не знаешь, что наши друзья из Крайза и в этом районе. Сообщали об ученом высокого уровня из комплекса, желающим дезертировать и отчаянно нуждающимся в помощи. Я полагаю, он может предоставить нам очень ценную информацию. Несомненно. А... Хорошо. Так. Вот что мы сделаем. Говори. Отправим агента Блацковича связаться с группой Крайза около Кугельштадта. Они знают, как попасть в вооруженный комплекс, а он поможет им вытащить из комплекса этого ученого и доставить его к нам. Это вроде миссия а с танком. Затем, а затем он выступит в роли ищейки, идущей по следу. Блин, конечно, самостоятельно бы вот. <смех> хотелось бы танком поуправлять, но. Нам надо его будет защищать. Да, я вспомнил эту миссию, смотрите. Опа. Хорошо, мы должны поторопиться. То да, это, чувак, ты не едь вперед! Да видишь что? Нихфаус. Спасательные команды приезжают через 15. что в следующем квартале скрывается шесть человек с фаустами. Ты должен устранить их, чтобы я мог продвигаться дальше. Мне вопрос, это танк украденный или нет? Просто Посмотрите, тут свастика, ну, ну типа свастика, да, вот эти вот. Это танк украденный? Я просто вообще не, не в курсах. Типа наши бойцы его украли, типа. Так. Че говоришь? Там у нас снайпер, я помню, сидит. На вышке на вышке этой. Да, блин. что ты мне хп урода Уродок, Так. Вот я... Может быть, кто-то вспомнит миссию в первой Алиато Саут, когда надо было тоже. Кстати, колючий проволока не наносит урона. Это моя традиция, нафиг. Uh, первая лята South мы тоже танк защищали, так ходили, немцев убивали, а потом поехал и против танков сражался. Эта миссия чуть поинтересней чуть будет, я бы, да, я бы сказал. Ой, какой раненый фашист! Без глаза идет в бой, вы понимаете, инвалидов отправляют на войну. Вот как на Гитлера можно было работать, я просто не пойму. Я не пойму этих фашистов, что они добивались. Они реально думают, что они заполучат мировое господство. Ну, Вольфенштейн, то ладно, я говорю про реальную жизнь. Какой им смысл был на этого маразматика работать, захватывать территории? Если потом все проиграли. Ой, короче, не мне судить эти дебилы. Хорошо, что половина... сдохла. Ой, ты думал меня испугать? Это было просто громко. Отличная работа, теперь поторопитесь, ты должен найти спасательную команду Так Че, пойдемте Блин, герой устал нафиг Прыгаем А где, во, мощная пушка Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем пойдем. Поехали вот, не помню, это. Э, напомните, это же в первой алята саут была миссия, да? С танками. Уничтожу колокольню, если там есть снайперы. Я, их, я его убил, если что. Первее причем. Я убил снайпера первее. Наши друг все нашел равно нашел, спасибо. Музыки, но они под сильным окнем в следующем портале. Им нужна твоя помощь. Сейчас пойдем. Тут нужно быстро их спасать, потому что тут враги по ним стреляют. Если что. Я просто решил переиграть этот момент, он, потому что я думаю, мы навряд ли вернемся в эту локацию. И лучше сначала ее исследовать на наличие там всяких тайников, а потом уже идти спасать ученых. Но медлить тоже нельзя, их могут убить. И, и, и тогда миссия провалится. Да иди в жопу ты. Кусок говна, кусок дебила, а? Ой, ну и. Лексикон у меня, конечно. Ужасный. Все, все, все. Ты чё тут сидишь? А ч-а нига? Ег... Какой-то угнеупорный фашист. Давайте еще раз попробуем, чё. Потому что тут такая тварина с огнеметом будет. Так, где он? Взорвись. Вот так тебе. Так, огнемет пока не использую. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас приду. Я тут. Болидов убиваем. Хорошо безопасности нас впереди сильное сопротивление перед оружейным комплексом. что с тобой нормально все спасибо за помощь мы скоро вывезем ученого а тебе нужно идти ой прошло это это встречи попытки нафиг то бойца одного убили из наших я хотел чтобы оба остались живы Это да сейчас нафиг одного бойца убили сначала потом это чё чего хотел сказать-то нафиг? Ученого убили потом. Огнеупорный нафиг. Боец вот сейчас вот только прошел. Ну, четвертой попытки, ладно. Короче, жестко. Жесткий момент. Ну, уровень прикольный сам. Я бы даже сказал, он получше сделан, чем в Metal Honor Ralita Куда поехал? Подождите. Видите тут враги за. У них противотанковое оружие, торопись! Да перный театр. А, да а ч я перный театр начал говорить? Я больше не выдержу Иди! Так, так сопротивляйся, стреляй по ним, по этим уродам! Ааа! Он многоубийцы тут был. Такс. Теперь пойти. Удачи. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Вот так вот. Да, у нас тут огнемет есть, если что Ну, он какой-то... <смех> Говно полное, если честно. Оп. Не стоило тебе сюда прятаться, мужчина плохих лет. <смех> Ой, так. Ч? У меня сначала мышка становилась такая. Типа батарейка садится. Ну блин, у меня батарейка от дюрасел. А дюрасел уходит Танк! Ты чё? Вот давай я на тебя наору. У тебя пулемет установлен. Ты почему по врагам не стреляешь из него? Да. Куда идти? Хрен знает. Полно путей. Вот я наорал на танк. То, что он бесполезничает. Взорвал, блин, Церковь, где врагов уже не было Так, а если Я же допрыгнул Это... Оба. о, да Ай, просто тайничок, причем не секретка Ладно, спущусь, безопасно Хотя что тут, что там Спустился, небезопасно Че, ему некуда, некуда больше проехать Огнеметчики, хреново. Они очень опасны противники. Стреляют очень далеко из своих... Жарят очень далеко из своих огнеметов. Уроды те еще, короче. Так, а нам надо явно вниз. А что, если я пойду сюда? Я смогу забраться? Оба. Допустим. О, вон я вижу. Оп, забрал сюда, смотрите. Чё, это за тайник засчитается? Нет, не за тайник. что то совсем все плохо с тайниками. Оп, падаем. Два. Угу. Разбомбленный завод следующий уровень у нас. Ну все, мы спустились в канализацию, поэтому канализацию на этом и закончим. Пока, всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.